Всем привет! Я Богомолова Ирина, дизайнер интерьера, и в этом видео мы поговорим с вами о темных интерьерах. Мне очень нравятся темные интерьеры, но могу сказать, что не всем они подходят. На своей странице в Instagram я проводила опрос и спрашивала, как вам вообще темные интерьеры, хотели бы ли вы в них жить. И вот пару человек мне написала, что да, все супер, все вау, я живу в темном интерьере, все хорошо. Но большинство написали, что да, может быть, на картинке все выглядит классно и круто, но я бы в таком интерьере жить не хотела. Во-первых, должна быть соответствующая жилплощадь. Он все-таки рассчитан на большие квартиры и на большие окна. То есть если у вас какая-то комната или квартира небольшая, там комната 12 метров обычное окно, то я вас буду отговаривать от темного интерьера. Если все-таки квартира большая и окна от пола, то пожалуйста. Если вы хотите темный интерьер, вам он нравится на картинках, но сомневайтесь, подойдет он вам или нет. Сходите в какое-нибудь кафе, где темные стены. Прям посидите, представьте, что вы у себя дома, как вот вам в такой обстановке. Если что-то откликнулось внутри, что вы поняли для себя, да, здесь классно, круто, я хочу также дома, то, в принципе, можно попробовать. Ну. Но... Что можно сказать? Разбавлять темные стены какими-то глянцевыми поверхностями. Например, вешайте зеркала на стены. Они будут дополнительно отражать свет и будет смотреться очень эффектно. Или, например, выбирайте глянцевую мебель. Например, глянцевый журнальный столик. Он будет тоже классно смотреться в таком интерьере. Что еще? Какие-то яркие аксессуары. Например, если вам нравится какой-то цвет – или может быть там парочку цветов, то как раз вот в темном интерьере можно не бояться и брать такие чистые цвета и оттенки и применять их в аксессуарах и текстиле. Например, я не знаю какую-то красную вазу, да, или там желтые тарелки, желтые какие-то статуэтки будет очень классно смотреться и подчеркивать красоту интерьера. Еще, как вы наверное уже поняли, что темный интерьер он очень любит свет. И естественный свет из окна, его должно быть много. И искусственный свет. Поэтому не бойтесь сюда добавлять какие-то интересные подсветки, например. Классно будет смотреться подсветка между потолком и стеной. Какие-то интересные бра на стенах. Они будут показывать красоту вот этого темного цвета. То бра будет более светлый оттенок. Дальше он будет постепенно переходить в более темный. И стена будет смотреться такой ну, очень красивый и рельефной. Добавляйте какие-то красивые люстры, какие-то красивые торшеры. Тем самым вы сделаете свой интерьер еще более эффектным. Спасибо за ваши лайки. И давайте дружить в соцсетях. Подписывайтесь на мой инстаграм. Заходите в мой телеграм-канал, на мой сайт. И до встречи в следующих видео. Всем пока!